Приветствую тебя, уважаемый зритель канала Мегадетекшн. Поговорим о редукторном стартере, который был установлен на тракторе МТЗ. Это неисправный стартер, мощностью чуть менее 3 кВт и у которого поврежден щеточный узел. При питаемом напряжении 12 вольт исправный электрический стартер может потреблять в среднем около 250 ампер. Когда же в электрической цепи имеются ослабленные контактные соединения, то протекающий по этой цепи ток выявит их мгновенно, причем с большим выделением тепла и соплавлением металлических контактных элементов. Температурное воздействие может быть локальным и легко устранимым. Либо иметь обширную зону с повреждением какой-либо единицы электрического оборудования. Для замены сгоревших изолирующих подкладок к щеткодержателям использовали стеклотекстолитовую печатную плату от старого радиоприемника. На то время в нашем регионе еще отсутствовали сервисные центры и спецмагазины, где можно было запросто приобрести новый щеточный узел к нашему стартеру. Поэтому восстанавливать все пришлось нам самим угу. и в сжатые сроки, так как трактор ждал выхода в поле. Чтобы определить дальнейшее повторное использование планки щеточного узла, мы снимем с нее образовавшуюся калину и определим возможность установки на нее восстановленных щетко-держателей. Сгоревшие старые подкладки удалим, а новые сделаем по шаблону держателей. По местам их крепления на планке щеточного узла. Вместо обычных заклепок для крепления держателей к подставке мы применим болты, для чего в крепежных отверстиях нарежем резьбу. Так нам проще будет проводить клепку, ведь применять инструмент для этого будем самый простой и доступный. Плотность этого болтового соединения уже достаточно для фиксации держателя к подкладке. Но для надежной фиксации болты нужно все же проклепать. Каждый удар молотка наносится определенно дабы не разрушить столит вместе под шляпкой получившейся заклепки. Для этого контролируем силу каждого удара и не делаем на это быстро. Разметим будущее отверстие подкрепления подкладки к планке щеточного держателя. Немного уберем деформацию на крепежных втулках которые в дальнейшем будут развальцованы. Место А для крепежных отверстий изолирующей подкладки определяем таким образом, чтобы шляпки заклепок на щеткодержателях располагались в центре специальных вырезов на планке. Иначе шляпки заклепок могут соприкасаться с планкой, что приведет к короткому замыканию и к повторному повреждению щеточного узла или стартера в целом. Возможно кому-то покажется странным или глупым весь этот процесс, ведь проще было бы заменить поврежденный узел на новый. Но напоминаю, что на то время не было такой возможности и единственным решением было восстановить узел самостоятельно. Даже если планку узла не подлежала бы восстановлению мы вырезали бы новую из подходящего материала. Новая подкладка с держателем хорошо подогнана, и шляпки заклепок располагаются по центру специальных вырезов планки. Теперь нам осталось закрепить щеткой держатели на планке, развальцу вылоя обычным кернером крепежные втулки. Две контактные щетки устанавливаются в держателях, которые электрически изолированы стеклотекстолитовыми подкладками. А две другие соединены электрически с корпусом стартера, через собственные контактные провода припаянной к планке, и через металлические щетка-держатели, закрепленные непосредственно на металлической планке щеточного узла. К двум изолированным от корпуса щеткам при запуске стартера подводится напряжение от положительной клеммы аккумулятора, а две оставшиеся щетки подключены к минусовой клемме аккумулятора через массу двигателя, на котором установлен электрический стартер. Напряжение от одной клеммы аккумулятора соединенной через массу на одну пару щеток, проходит через передний фланец стартера, его металлические части и корпус. Стижные болты, крышку стартера и через два крепежных болта к металлической планки щеточного узла. Через некоторое время при запуске стартера с ослабленными крепежными болтами на крышке, в местах где ослабленные болты касаются крышки стартера, от перегрева появятся плавленные места и контакт вовсе может отсутствовать, что и случилось с нашим стартером. Для установки новых стяжных болтов для планки щеточного узла мы закрепим его на крышке в исходном положении. В крышке стартера просверлим два отверстия, которые будут совпадать с отверстиями больших крепежных втулок. Через отверстие крепежных втулок пропустим болты которые будут новыми крепежными болтами для планки щеточного узла. Крепежные болты пропустим через просверленные в крышке отверстия и плотно затянем гайками. Еще три крепежных болта установим в отверстия малых крепежных втулок, чтобы быть полностью уверенным в надежном креплении щеточного узла на крышке стартера. Как видно стартер вновь заработал и проблема его неисправности разрешилась. Get it and it.